Магистрант Казанского федерального университета Нафис Серзиддинов стал победителем национальной премии «Студент года-2017». Этой победе была посвящена пресс-конференция, которая прошла в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Помимо самого «Студента года», ее посетила и победитель премии «Доброволец года» образовательных организаций высшего образования Мария Рязанова.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 там прояви, там надо вот какие-то вот искать такие моменты, когда ты можешь чем-то быть полезным. И уже вот не просто там э -э, говорить, а вот оп, подошел молча сделал. Ну, вот я думаю, что это тоже хорошее качество иск. Значительную часть своей речи победители посвятили причинам своего успеха. Для них одной из основных составляющих стало развитие молодежной политики в Татарстане. Победители Всероссийской премии становятся примерами для студентов. В этом году этот пример студент Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Владислав Михнев. Универньюз.